Здравствуйте, сегодня 9 февраля, Международный день стоматолога, я поздравляю стоматологов всего мира с праздником. И, конечно же, по этому поводу у нас в Одессе есть анекдот. Одесская стомат поликлиника. врач, вы знаете, вам надо будет удалить два зуба, врач, скажите, а что мне это будет стоить? 150 долларов, 150 долларов за две минуты, Говорит, хорошо, хорошо, если вам не нравится, я буду тащить медленно.